внимательно смотрим. В поле пишем Google и задаем вопрос, что такое полиция Полиция в некоторых странах – орган государственного управления, имеющий своей задаче охрану безопасности, существующего строя и защиту порядков, установленных в интересах господствующего класса. Что такое милиция? Милиция – административное учреждение для охраны общественного порядка и безопасности, а также личной безопасности граждан и их имущества.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 Согласно источнику Википедии, судебный пристав – должностное лицо, осуществляющее принудительное исполнение судебных решений и постановлений. В США обеспечение деятельности федеральных судов осуществляет служба маршала США, а окружных и местных судов осуществляет департамент шерифа округа. Кто такие граждане РФ?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 Согласно источнику Википедия, холдинговая структура, кипрская компания TCS Group Holding PLC владеет 100% акций Тинькофф Банка и компанией Тинькофф Страхование. Председателем совета директоров банка является Олег Тиньков, председатель правления банка Оливер Хьюз. Кому принадлежит Альфа-банк? Согласно источнику Википедии, более 75% акций банка принадлежит Альфа-Групп, фактически этим пакетом не напрямую владеет или контролируют Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев. Остальные акции принадлежат физическим лицам, в том числе президенту банка Петру Авану, Алексу Кнастеру и Андрею Косогову. Где зарегистрирован Центральный банк Российской Федерации? Согласно источнику Банка России, подотчетный Верховному Совету РСФСР, он первоначально назывался Государственный Банк РСФСР. 2 декабря 1990 года, Верховным Советом РСФСР был принят закон о Центральном Банке РСФСР, согласно которому Банк России являлся юридическим лицом, главным банком РСФСР и был подочетен Верховному Совету РСФСР. Может ли гражданин РФ иметь двойное гражданство? Информация с сайта honoraryconsul.ru В России не запрещено иметь двойное гражданство, что закреплено в Конституции страны. Статья 62 Конституции РФ Гражданин Российской Федерации может иметь гражданство иностранного государства в соответствии с федеральным законом или международным договором Российской Федерации. Что такое гражданин СССР? Согласно источнику, гражданин Советского Союза. Гражданство СССР. Все люди, когда-либо имевшие паспорт гражданин СССР, их дети и внуки и являются гражданами своей родины, гражданами Союза Советских Социалистических Республик. Что такое Конституция Российской Федерации? Согласно источнику Википедии, Конституция обладает высшей юридической силой, закрепляющей основы конституционного строя России, государственное устройство, образование представительных, исполнительных, судебных органов, власти и систему местного самоуправления, права и свободы человека и гражданина. Конституция СССР. Согласно источнику Википедии, Конституция СССР 1936 года, основной закон СССР, принятый 8 Всесоюзным Чрезвычайным Съездом Советов 5 декабря 1936 года и действовавший до 1977 года. Что такое раб? Раб в рабовладельческом обществе. Человек, лишенный всех прав и средств производства и являющийся полной собственностью владельца господина, распоряжающий его трудом и жизнью. Труд рабов – самая грубая форма эксплуатации человека человеком, торговля рабами, восстание рабов. Что такое паспорт гражданина СССР? Согласно источнику Википедия, паспорт гражданина СССР – основной документ, удостоверявший личность гражданина СССР,